Здравствуйте! Давайте рассмотрим, каким образом можно добавить адрес электронной почты в белый список почтового ящика на Gmail, чтобы приходящие письма с определенного данного электронного адреса, а в нашем случае это с двух электронных адресов, вы подписались на рассылку Сауле и Мурада Кенебаевых и сейчас для того чтобы ваши письма не попадали в папку спам вам нужно внести два электронных ящика которые сейчас я показываю эти электронные ящики будут в описании под видео вы можете их оттуда взять и скопировать для чего это нужно сделать потому что иногда бывает что ценная информация на которую вы подписались по определенным причинам не проходит через спам-фильтры и попадает в папку «Спам». Поэтому сейчас мы сделаем так, чтобы вся приходящая почта с данных двух почтовых ящиков всегда приходила и оставалась у вас в папке «Входящая». Для этого мы заходим в свой аккаунт на Gmail, заходим в почту, далее находим вверху шестеренку, Нажимаем на нее, находим настройки, нажимаем на настройки, здесь выбираем фильтры и заблокированные адреса, жмем, и здесь выбираем создать новый фильтр. Сюда в поле от кого мы должны вставить по очереди два эти электронных адреса. Сначала вставляем адрес HeadLinks, клик, копируем его и вставляем. Лучше скопировать для того, чтобы не было ошибок в написании адреса почтового. Далее здесь больше мы ничего не указываем. Нажимаем вот сюда «Создать фильтр в соответствии с этим запросом». Нажимаем. И вот здесь далее «Никогда не отправлять спам». Выбираем вот этот пункт и жмем «Создать фильтр». И если письма есть, здесь можно применить, поставить вот эту галочку. «Создать фильтр». Фильтр создан. Вот с этого ящика электронного все письма теперь будут попадать у нас в папку «Только входящие». И таким же образом... Сейчас мы делаем для второго адреса. Опять нажимаем «Создать новый фильтр». Копируем второй адрес. info.sobaka.sm.kinebaewy.com Копируем. Вставляем в первое поле. «Создать фильтр». Нажимаем. И выбираем эту строчку «Никогда не отправлять в спам». Галочку здесь ставим. И здесь нажимаем «Создать фильтр», жмем и видим, что фильтр создан. Действие «Никогда не отправлять спам». Это означает, то, что все письма, которые будут приходить с этих двух почтовых ящиков, с рассылки, и если вы будете писать, задавать вопросы, никогда у вас не будут попадать в папку «Спам», а всегда будут в папке «Входящие». Благодарю вас за внимание. Пока!